немножко рушить такие аргументы против исторической науки. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Начну. Прежде чем мы к этому перейдем, давайте сначала определимся в том, что такое наука. Да? То есть наука – это человеческой деятельности, которая занимается тем, что собирает объективные знания об окружающем мире, собирает, отделяет факты определенные, систематизирует их. Потом производится критический анализ этих фактов, на основе которых можно там, делать какие-то прогнозирования какое-то совершать, выводить там, теории и гипотезы, на основе которых собственно, появляются законы природы или законы общества. Вот. Да, мы имеем разделение, кстати, наука, основное разделение, это общественные или гуманитарные науки и естественные науки. Да? То есть там э, разница только в подходе. Если естественная наука, она э, там идет общение <coughs> от э, субъекта к объекту изучения, а то в гуманитарных науках, то есть от слова «хуманус», это человеческий, то есть там идет э, общение от субъекта к субъекту. То есть э, гуманитарные науки изучают человека. Э, в форме общества да? то есть, и э, э, вот по поводу того почему некоторые говорят что история это не наука да? то есть очень много можно услышать что там э, историю много раз переписывали историю э, там не знаю пишут победители допустим такие вот фразочки да э, потом э, невозможно проверить историю невозможно точно э, узнать там, что происходило там, 200 лет назад а уже нельзя 5000 лет назад да? то есть, э, это все условно это все как там кто-то сказал набор байк которым мы не обязаны верить да? и собственно то что история она э, не может точно передать, там, вот когда появилось, например, телевидение, радио и прочее, прочее, стало больше источников, вот тогда можно да, проследить, например, что за последние 50 лет можно проследить какие-то исторические события. А, вот, а, а до этого вот, мы не обязаны верить там, источникам или еще чего вот. а, Ну в чем здесь основная проблема? Основная проблема в том, что люди часто путают процесс получения исторического знания в целом. Да? То есть какие виды исторического знания бывают. То есть бывает обыденное историческое знание. Это, оно рассматривает какие-то отдельные исторические явления или какие-нибудь ну, события в таком достаточно... Ну, мы можем говорить там в бытовом смысле. Да? То есть это то, как вот я, например, с любым из вас смогу обсудить события там, Второй мировой войны. Да? Там, высказать какое-то предположение и прочее. прочее. То есть мы говорим об истории, но делаем это без использования научного аппарата. Да? Дидактическое историческое знание. Здесь вот поинтереснее. Это переход от простого к сложному. Это используется в школьном образовании. Да? То есть, в пятом классе мы учим палка-копалка. А вот в классе в девятом-десятом там уже мы переходим на теории, там теория вызова и ответа, или, например, там, метод причинно-следственного анализа и прочее, прочее, то есть то, что в школе происходит. Нужно понимать, что школьное историческое образование, оно хоть и использует научные методы, но оно предназначено для того, чтобы школьник вот вот как школьник, изучая химию, физику э, и географию, он, э, он, это нужно ему для ориентирования в пространстве и в природе в целом. Да? И, э, история в школе нужна э, школьнику для того, чтобы он мог э, ориентироваться во времени. Да? То есть он учит периодизацию историческую, да? там, в пятом классе это античность и древние века, там, в шестом средние века и дальше дальше. То есть это просто получение каких-то знаний и э, обучение вот таким вот причинно-следственным вещам. Да? Вот многие, наверное, в школе помнят. Рассматриваем историческое событие, предпосылки события, что происходило, какие последствия. Вот это все нужно в целом э, школьнику для того, чтобы развивать свой э, мыслительный аппарат. Дальше. Научно-популярное историческое знание. Это скажем так, упрощенная форма исторического знания для неспециалистов. Это документальные какие-нибудь фильмы на Discovery или э, научно-популярные книжки. Э, то есть, есть бывают хорошие, бывают не очень хорошие, там, недобросовестные, но в целом э, может использоваться э, исторический научный аппарат, но э, не всегда получается. Да? То есть можно встретить книжку э, абсолютно... Ну, Ненаучную, но научно-популярную. А? А, публицистическое историческое знание – это вообще самая большая проблема. Это у, то, на что в основном а, смотрят люди, которые критикуют историю. А, а, вот, как, например, говорит публицист Невзоров, а, что такое публицистика? Это пулемет на колокольне. То есть я как публицист, говорит Невзоров, могу стрелять из этого пулемета по всем, и мне за это ничего не будет. А, то есть, потому что, э, если вот он совершит какую-нибудь методологическую или фактическую ошибку, он, он в этом увлечает, он скажет «А что, я публицист, я же не историк». Вот и все. Вот. Э, а, есть свойственно э, этом, этому виду исторического знания, публицистическому свойственно такая вещь, как тенденциальность. То есть это э, не объективность. То есть субъективность э, в плане того, что, э, ну, например, Сейчас вот можно увидеть какие-нибудь статьи в газетах там, на исторические темы, где исторические события рассматриваются с точки зрения там, патриотизма, например. Да? То есть человек, который пишет такую статью, он использует какие-нибудь исторические сведения таким образом, чтобы подтвердилась его какая-нибудь мысль, по поводу, которая подтвердила бы там, его теорию про... Про то, что, например, вот, как говорит э, э, э, сатирик Задорнов, да, там, что русский язык, например, самый древний язык, от него все языки произошли. Вот, он не использует научный метод, но ему хочется в это верить, и он э, вот, много такое вот рассказывает по язык. Ну и художественное историческое знание, это в основном в описательной форме, э, когда исторические э, события и явления описываются художественной форме, это могут быть картины, художественные книжки, Александр Дюма, да? то есть он использует настоящих исторических личностей, он использует настоящие исторические события, но художественный вымысел там все-таки играет первоначальную роль. Ну и есть у нас еще научное историческое знание, то есть это процесс тщательного изучения источников, источники чаще всего они письменные. Ну, и также, как в прошлой лекции мы могли увидеть, это еще и материальные источники. Их очень много, и их нужно не просто интерпретировать, но и э, изучать, исследовать, и, э, сравнивать и приходить к какой-то, скажем, истине, фактологии. Источники. Э, источники ведения, как, как я уже только что сказал, это основная, основной метод изучение прошлого. В первую очередь в работе с источником историк определяет, когда был этот э, текст написан. Особенно это важно в том, в том случае, если э, там, летописец или ну, автор э, источника не указал дату или хотя бы примерный там, период. В данных случаях можно использовать сравнительный анализ, культурологический анализ, анализ шрифта и прочее-прочее. Делается хотя бы, это называется условное датирование, когда мы точно не знаем, но можем предположить, что вот этот источник был написан в такое-то время. Где и кем? Тоже очень важно для того, чтобы оценить объективность источника. То есть мы понимаем, что если, например, прокопий кисарийский писал какие-нибудь хвалебные летописи про императора Юстиниана, а потом вдруг уже после его смерти всплывает вот произведение тайная история», где он очень сильно ругает Юстиниана и его жену Феодору. Да? То есть Ученые были немножко в шоке от того, что ну как, сначала он писал одно, а теперь он пишет совсем другое. Что из этого не настоящее? Том выяснилось, что и то, и то настоящее. Потому что в том в первом случае он был ангажирован, то есть он обязан был такое писать. А тайную историю он писал для души, что называется. То есть он хотел правду. И, и, и сравнивая эти оба источника, мы приходим к какому-то э, по условному так скажем так, э, контексту, нарративу. Так, еще очень важная основа, то есть на чем основ, основывался автор. Это очень важная вещь, потому что если мы берем, к примеру, жизнеописание 12 Цезарей, Гая Светония Транквила, и читаем, мы понимаем, что Транквил жил через там, много сотен лет после там, Цезаря и Нерона и прочих-прочих. Но он достаточно подробно описал их жизнь и биографии. Нужно понимать, что он там основывался на каких-то других источниках. Нужно изучать эти источники для того, чтобы сравнить их с транквилом и тоже понять он, прийти к какому-нибудь одному объективному одной объективной форме. Дальше. Форма источника, это может быть что угодно. Аналистика, например, это источник, написанный прямо в период возникновения событий. То есть это так называемые когда... Автор в прямом эфире, что называется, фиксирует события, которые видят своими глазами. Есть у нас также хронография. Это когда, вот, как в случае с с Светонием по прошествии какого-то времени пишется историческая книга, это исторический источник на основе аналистики той же. Да? Это бывают источники ну, не знаю, там, документальные, да? то есть это грамоты, документы и прочее. Прочее. Вот, ну и, соответственно, на основе всего этого мы должны понимать, насколько можно, насколько мы сильно можем доверять этому источнику. Вот. Сейчас проведемся по нескольким примерам, очень важным. Вот у меня есть очень классический пример там, того же Залезняка, это источник Ковер, Давилесова книга и Злова полку Игоря. Оба этих источника имеют очень такой, мистическую Мистическое происхождение. В чем прикол. Вот, например, слово полку Игорева было найдено графом Мусиным-Пушкиным. Как он сказал, Это он взял в каком-то там монастыре, у настоятельного монастыря, эту книгу и опубликовал ее. Изучил и опубликовал. Вот. А потом эта книга сгорела в пожаре в 1812 году в Москве. То есть оригинал этой книги. И оригинал не сохранился, а сохранились только вот, вот, первые издания, которые потом там перепечатались в дальнейшем. Вот, и Мирисова книга, этот русский иммигрант Миролюбов опубликовал эту книгу на основе дощечек, которые он видел и изучал у другого ну, у своего друга, бывшего помещика дворянина э, где-то в Европе. То есть он описал, что вот были некие такие дощечки, которые я переписал, изучил и эту книгу э, выпустил. Да, это, э, э, книга, э, если, если бы она, эта книга оказалась бы в итоге настоящей, это было бы очень важным источником э, в, в русской истории, там, в истории Руси, потому что она описывает события, которые происходили до крещения, и описывает события, связанные... с с поклонением э, славянских богов. Нужно понять на секундочку, что про славянских богов у нас практически ничего нет. У нас есть там э, э, кто? Перун, э, Магура и ну, вот. ну, тот, же, тот же, да, Верес, допустим. И, да, и... все, больше ничего у нас нет. И мы знаем, что это еще как-то связано с э, культом змеегорчества. Все, больше у нас ничего нет. Все остальное это какие-то догадки. Все остальные славянские боги, которые мы можем найти там, в той же Википедии, это боги эм, индийского происхождения, там, иранского происхождения и прочее, прочее. Греческого очень, очень много. То есть там немножко меняется форма. А, и да, кстати, очень много нормаций. Потому что ну, баряги, сами понимаете, эм, создали эту э, государственность на Руси. Вот. Ну и э, в итоге выяснилось, э, на протяжении там, долгого времени эти источники изучались, выяснилось, что слово ⁇ Полку ⁇ Игрева ⁇ это оригинал, а Велесова книга ⁇ это достаточно грубая подделка, которая очень примитивно и имитировала старославянский текст. Тут можно даже э, увидеть, что э, большинство букв э, такие кириллистические, то есть за несколько тысяч до создания кириллики, ну, кириллицы вообще, то есть это понятно. А лингвистический анализ показал, что э, ни Мусин Пушкин, ни другой автор не мог подделать эту книгу э, поход э, полководца Игоря Святославича», это слово «О походку не мог подделать, потому что у него не было такого аппарата, то есть э, Похожие речевые э, текстовые обороты были найдены только через 40 лет после публикации. То есть на бересте были найдены, и, и ни Мусин-Пушки, никто другой не, не знал этих оборотов. Кроме того, нужно понимать еще э, такую вещь, как знание культурного слоя. Того периода, когда этот источник был сделан. Вот Перед вами иллюстрация басни Крылова «Стрекоза и муравей». Вот мы видим здесь стрекоза с гитарой сумочкой здесь муравьи э, с лопатой вот э, все знают эту пасть да Вы знаете как она начинается да там попрыгу стрекоза лето красно да. красная красная да? красная не успела. Вот э, поднимите, пожалуйста, руку, кто видел, как прыгает стрекоза? красная вот. красная стрек... поет красная вот, никто, да? Но при этом у Крылова почему-то она прыгает и поет все лето. Да? Казалось бы, ну это художественный вымысел, скорее всего. Но нет, потому что в рубеже 17-18 веков стрекозой называли цикад в России. То есть это были цикады. И это еще подтверждается тем, что Крылов позаимствовал тексты басни Ула Фонтена. Это был французский писатель, который взял басни Эзопа и перевел на французский язык в стихотворную форму. А у Уизо Бабасин называлась «Цикада и муравьи». Вот. Но, несмотря на это, во всех книжках, в мультиках стрекоза рисуются так, как мы знаем стрекозу. То есть мы читаем «Стрекоза и муравей», 200 лет назад человек, читая, понимал, что это речь про цикаду. А мы сейчас думаем, что это про стрекозу. И то же самое в работе с источниками. Нужно очень хорошо и глубоко изучать вопрос того, что происходит в самом источнике. Вот. Это из э, повести временных лет небольшая цитата, которая относится к э, Якуну Слепцу. Э, был такой, э, э, скажем так, ну, он как бы он относится к славянам, но это был вот такой славянский, славянско-норвежский полководец, который э, при битве проиграл при битве э, в листвице, при Листвице. Вот. Что здесь написано? Ибей Якун и б якун, э, слеп». Вот. Это, э, дело в том, что на, э, в старых славянских источниках э, слова не разделялись пробелами. Потому что ну, люди не, не разговаривают, отделяя слова. Ну, когда, то есть, э, мы говорим сплошным текстом. И э, лет, летописи тоже писались сплошным текстом. Это было не для экономии. это, ну, так, так, так было более очевидно. Вот. И когда э, источниковед или любой другой человек читал э, эту летопись, э, он э, самостоятельно разделял эти слова. И вот тогда, спустя 200 лет после событий, э, которые были описаны в, в повести временных лет, э, епископ Симеон Киево-Печорской лавры писал э, генеалогии раз, различных э, личностей. Э, он э, взял вот того же икона, то есть был известен такой якун, и он, он прозвал его тогда. Он написал, вот, якун слепец, потому что так прочитал. Он прочитал, и Б якун слепый, был якун слепцом, слепым. Вот. И описал, что вот, отец африкана, дед Шимона, якун слепец. Вот. И возникал вопрос у историков, каким образом полководец мог быть слепым, как он мог э, э, вести э, войско в битву, если он был слепой. Да, там, там упоминается еще такая история, что он потерял свой золотой плащ, ну, какой-то красивый золотой плач, э, э, покидая э, поле боя. Вот. Э, э, и стали думать, то есть, ну, как, как, как слепой. Да? И в 70-х годах, Кто-то э, предложил такой вариант, который больше подходит. И Бе Якунси Леп. То есть он был лепым. То есть он из э, якуна-слепца э, превратился в Якуна красавчика. Да. Вот. Есть, э, и, тут же, и тут же мы про золотой плащ начинаем понимать. Видимо, он сильно отличался от всех остальных своим вот красивым плащом, да, и, и был якун. Э, э, Селеб – это как бы указание, то есть как все человек, то есть, и был, ему все леб, да, вот. А, вот такой вот, вот. И это нужно тоже понимать, что когда мы читаем источники, не обязательно то, что а, прочитал когда-то Семеон и устоялось, то, что Якун был с лицом, не обязательно а, на этом нужно останавливаться, нам нужно копать дальше, нам нужно понимать источник а, в дальнейшем. Дальше. Переходим от источника видения, переходим к археологии. Тут я уже практически заканчиваю, да? но э, вещественные доказательства, как нам вот далеко уже сегодня рассказывал, тоже очень важная вещь. Э, на основе них можно э, Дополнить и, те, и письменные источники, подтвердить что-то, изучить несколько похожих находок в различных местах могут показать на морях появление той или иной, то есть распространение той или иной археологической культуры. Да, археология у нас делится на кабинетную, то есть это когда изучаются артефакты. Есть теоретическая, это когда... То есть ну, возникают новые какие-нибудь методы в истории, то есть они обсуждаются и проще и Поливая, соответственно, основная такая, которую вы видите здесь, это раскопки. В большинстве стран мира перед строительством нового здания по закону нужно проводить археологические раскопки на месте строительства. Потому что если здание будет построено, то возможные исторически важные объекты будут захоронены навсегда. Вот. И экспериментальная археология, это вот практически то, что рассказывал нам Олег, это даже реставрация историческая, это какие-нибудь да, моделирования и прочее, прочее. То есть очень важная вещь, это к тому, что вот многие говорят, что на, в истории невозможно поставить опыт или эксперимент. Почему можно? Вот, пожалуйста, реставрация э, доспеха Бронзового века показала, что вот в нем можно двигаться и пешком. Да, ну и таких много э, вещей. Вот, допустим, есть шлем. Непонятно, зачем у этого там, шлема пластина. Да? Делаем такой же шлем э, э, только из современных материалов, надеваем, надеваем понимаем. Все. Дальше вот. Датирование даже датирование датирование как археологических источников так и письменных очень важная часть то есть это можно в принципе даже не читать можете себе сфотографировать на досуге почитать это про радиоуглеродное датирование датирование делится на ну, в целом на два вида на условное и абсолютное но между ними есть еще вот Другой вид датирования. Условное датирование, оно типологическое это, или календарное. То есть типологическое, это когда мы определяем тип документа и знаем, что похожий тип документа был написан вот в такое-то время, и мы можем предположить, что похожий документ примерно в то же время был сделан. И календарное, это когда вот на монетке написано, вот, что это такой-то год. Не обязательно, что она... Она могла действовать и через 200 лет после этого, и была найдена, могла быть найдена где угодно. Да? Общее датирование. стратиграфическая речь идет о археологии, о слоях, культурных слоях. Когда археологи копают в глубину, они определяют один слой за другим археологически. Да? То есть, когда в Сахарне мы копали тень трипольскую культуру да это там четыре лет до нашей эры то есть это отдельный слой где найдены э, были вот линейно-ленточная керамика это вот такая красивая керамика разрисованная хной э, вокруг то есть вы могли видеть это одна из самых скажем одни из самых дорогих и красивых археологических находок такого э, медно-каменного периода вот. И на основе ленточных глин тоже это, э, такая, вот, она больше к абсолютному датированию относится, потому что глина откладывается слоями, э, это как кольца на деревьях, да, то есть э, можно определить примерный возраст э, той или иной культуры э, того или иного слоя. И абсолютное датирование это уже э, нам помогает, ну, историкам помогает. в этом естественные науки, это радиометрические, радиоуглеродные анализы. Э, то есть, ну, там Просто, что называется химия, физика, мы берем э, какой-нибудь артефакт, который содержит в себе углерод и подсчитываем количество э, углерода э, 14, э, зная какой у него период распада. И тем самым мы можем э, достаточно точно определить возраст того или иного э, скажем так, той или иной находки. Так, ну и помимо э, археологии источников ведения есть огромное количество методов и подметодов, например, у источника ведения есть нумизматика, которая занимается там, деньгами, монетами, есть, скажем, отдельные дисциплины, которые изучают гирбы, еще что-нибудь в этом роде. Да? Ну, также еще клеометрика, очень, очень важная часть истории. Клеометрика это математические методы в изучении истории. То есть это, используются такие вещи, как дата-майнинг, когда есть массивы каких-то документальных данных, частично потерянных, и мы при помощи баз данных компьютерных можем подсчитывать какие-нибудь, то есть делать какие-то выводы. То есть сейчас вот могу дать пример. Руслан Хазарзар взял Ветхий и Новый Завет, это, в принципе исторические источники, потому что они описывают быт. Того периода вот, и почитал количество упоминаний э, корня Синтетнун в тексте, это слово сатана, чтобы определить, была ли вообще персонификация сатаны в, э, в Библии, и выяснилось, что во всех случаях, когда использовались эти три буквы, этот корень Синтетнун, э, который обозначает с древнего иврита противник, э, то э, Практически ни разу не используется с, с точки зрения персидентификации. Это, это такие обороты речевые, как против, супротив и прочее, прочее. То есть э, влияние, влияние имени сатаны в, в, там, в религии оно немножко преувеличено. Как показала. То есть ну, историко-генетический анализ, да, это вот есть мумия, мы можем взять какие-то образцы, был э, буквально. В 1994 году, по-моему, если не ошибаюсь, ЭЦИ найден в ледниках. Практически полностью сохраненный человек с кожей, с, со всеми очень древними. Дальше искусствовические методы, сравнительные, структурно диахронный анализ, гипотезы, теории моделирования и прочее, прочее. Их очень много. Мы переходим к самому концу. Зачем нужна история? Зачем нам нужна историческая наука? Вот вернусь к самому началу, когда я говорил о историческом знании и видах исторического знания. Когда человек слышит слово «история», он, он представляет себе, что история занимается воссозданием того, что было когда-то там в прошлом. Но на самом деле история – это наука о человеческом обществе и о, очень важная вещь о развитии человеческого общества. Нам не сколько важны сами чешуйчатые доспехи, а нам важно, как человек придумал их, какие технологии человек развивал в те или иные моменты истории, как между собой похожи или отличаются те или иные там, источники, доспехи, и каким образом человечество развивалось. Вот как говорил Олег, например, да, э, с, как вот в бронзовом веке придумали нашивать пластинки, э, вот так до сих пор нашивают вот, знаете, бронежилеты. Это что из себя представляет? то же самое, только э, вот. И зачем нужна история, вы меня спросите, я вам скажу. Э, то есть многие говорят, ну она интересна. Ну, не знаю, может художественная история вот, интересна, э, вот, мне лично интересно, да, но как история как наука, она достаточно сложная. Я, я, я и процента одного не, не рассказал о том, как она работает на самом деле. На это нужно очень много времени. Вот, а она сложная, она скучная. Вот. Иногда бывает интересно, но по большей части. Да? Есть еще такие фразы о том, что история нам нужна для того, чтобы не повторять ошибок. Ну, ребята, То есть войны как были много лет назад, так и продолжаются. То есть история не помогла в этом плане. Да, история нам нужна, скорее всего, для того, чтобы мы могли защитить себя от ну, лжи, например. Да? Потому что историки занимаются этим профессионально. Они понимают, что этот источник... Если отражать какую-нибудь э, чью-то мысль, мы должны это понять, да? в то время как э, есть личности, э, которые трактуют историю по-разному. Да, да? Инопланетяне построили пирамиды. Да? У нас нет ни одного подтверждения того, что э, пирамиды построили инопланетяне, и огромное количество подтверждений того, что это построили Египтяне сами, да, то есть у нас есть находки, которые полностью подтверждают. Ну, приходят какие-нибудь ребята из альтернативной, то есть лаборатории альтернативной истории, говорят, а, ну, докажи, что не инопланетяне. Вот. вот у меня есть мнение, вот смотри, здесь в одном храме есть такая вот квадратная ванна, да? ну, не квадратная, параллелепипедная такая ванна каменная, и вот в соседнем городе в храме есть еще одна такая же ванна, то есть а, они одинаковые. Это телепорт. Ребята, вы что, не понимаете, что ли? Ну, вот и к тому подобные штуки. То есть, и для того, чтобы э, э, ну, не засорять свою голову подобны, э, подобными, скажем, условными, ничем не подтвержденными вещами, э, история занимается тем, что пытается как-то понять, что происходило с обществом на протяжении истории. Это была тавтология. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Э, без то аргументы и бред. У меня такой вопрос. А согласен ли ты с той историей, которую у нас преподают в образовательных заведениях? То есть школа, в школах, университетах. Согласны ли ты с ними? Ну, давай так. Я понимаю, что политическая конъюнктура диктует какие-то вещи. Я понимаю это отлично. Но ну, нужно понимать, что это относится к дидактическому знанию, это не относится к науке исторической. Да? И я уже объяснял, да, что история в школе нужна скорее не для того, чтобы школьник знал, то есть, если школьник захочет стать историком, он пойдет на Испфак и научится. Вот. А в школе она нужна скорее для того, чтобы Мыслительный процесс выразумевать. Согласен ли я, ну, с некоторыми моментами абсолютно не согласен, например. да. А, но ну, это касается не только истории, я вообще со многими вещами не согласен. Вот. Так что это как, не относится к основной теме. В целом могу сказать, я, я, у меня сестра младшая, вот в седьмом классе, читал ее учебник, ну, вполне себе все нормально. То есть там ничего такого страшного нету. Да, в школьном, в школьном образовании, естественно, развивают такие вещи, как там любовь к родине, там еще что-нибудь. Там все достаточно ангажировано. Но я не считаю, что это прям очень сильно большая проблема. Проблема начнется тогда, когда, например, будет в учебниках, например, ну, будет откровенная ложь. То есть не ошибки историков, а откровенная ложь о том, что вот мы самые древние, самые крутые, у нас там русский язык, самый э, ранний и, и, и вот все такое. Потому что, почему? Ну, потому что марамушта, потому что я так хочу, потому что великая страна и все такое. Вот. не хотелось бы вот, хотелось бы быть более объективным. Но в целом нормально, все хорошо. Окей, спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. В истории в истории, есть ли его ошибка в физике? то это большая проблема потому что есть такой физик Катющик в интернете он нет случайно попался Катющик и он там утверждает что теория относительно это вред и что э, в формуле э, где сила равняется к максимуму да. надо поставить минус потому что без минуса это яблоко никогда не упадет на землю. Оно летит в космос. И вся эта физика строится на таких гипотезах, что непонятно вообще ничего. Если вот, найти этого и есть. Еще много таких вопросов, что Земля уже может давно пользоваться летающими тарелками, но почему-то это ничего не делается, ничего не получается, хотя есть уже даже и конструкции конструкция, такой волосаток. Валерий Иванович есть вы понимаете. Он там дальше. Он, он, он раньше проводил заводом 10 тысяч человек. Этот завод, он как бы производил все на ракеты. Но ракеты нам сейчас не нужны, а нужны эти летающие ресы. Лечи чему то не делают. Вот. вот вы напишите, Катющик. И Валерий Иванович а, в чем, собственно, вопрос А Вопрос, а вопрос в том, что э, нам скоро вообще ничего не понадобится. Потому что э, Вопросы, э, история как история. Да, а все идет к тому, что нам надо уже улетать с этой планеты. То, а, понимаешь? А, не, вопрос, не, не могу не согласиться. Не, вот я прям... Не прям не вот, не серьезно. Э, вот, есть... говорят, уже ученые доказали, что Англия пойдет в ну, я уже это... Фраза ученые доказали, да, вы, вы понимаете, это достаточно это... Как мы все знаем, ученые доказали, да. это не Сейчас... по... по поводу Что По поводу улетать с планеты. Скажу вам, а, проблема действительно есть. Улетать, возможно, придется. Вряд ли получится, но а, проблема в перенаселении. Действительно, сейчас а, на Земле а, больше 7 миллиардов, через 200 лет а, будет гораздо больше. А, планета а, ну, не вы, может не выдержать. да Это большая проблема. А, с точки зрения истории, ну могу сказать, что, например, а, чума, которая пришла в Европу из Китая, а, уничтожило около 30% ну, тех, того населения, который, в которой чумой болели, да? И это сыграло, несмотря на то, что это была большая трагедия, это сыграло большую важную, положительную роль в приближении, например, возрождения. Да? Потому что людей было слишком много, еды было мало и прочее, прочее. Потом пришла чума, убила две трети и как-то людей стало поменьше и дышать стало свободнее. То есть есть такая теория, да? Соответственно, есть такая э, вещь, что да, нам нужно как-то бороться с перенаселением, но не убивать людей, а скорее как-то э, развиваться, то есть э, э, потом это превратиться в машину судного дня, что называется. По поводу э, проблем с физикой, ну, я могу вам так сказать, знаете, э, теория Ньютона тоже неверна. Да? То есть да. Нужно понимать, да, но это никак не повлияло на нас. Мы ее до сих пор в школе учим, да, да. потому что э, она, она абсолютно хорошо и правильно действует в условиях э, Земли. То есть у нас то есть в космосе она уже никак не работает. Да. Но из-за того, что она не работает, абсолютно ни, ничего в нашей жизни не поменялось. То есть мы ее учим, потому что я понимаю, что если эту визитку сейчас брошу на пол, она упадет по всем законам Ньютона. Если бы я это сделал где-нибудь в открытом космосе или на другой планете, на Луне, это бы уже Ньютон бы уже ничем не помог. По поводу Эйнштейна, ну, естественная теория относительности, она сейчас актуальная теория считается. По поводу Татищева, Татищева ничего не знал, пока Нобелевскую премию не получил. Хотя, если бы он действительно решил бы проблему с теорией относительности, скорее всего, это заметили бы. Есть, ну, потому что ну, не существует заговор, заговора в ученых, серьезно. Артем, курс да. о проблемах уликов в интернете. Да, и кстати, и вот по поводу и по поводу а, интернета и а, разных людей в интернете, которые что-то нашли, утверждают, там всякие академики, это тоже большая проблема, потому что а, существуют такие а, люди, как там Фоменко, Чудинов, которые а, на основе каких-то своих.. А, ну, Эмпирически каких-то, да, в сравнитель, сравнительном анализе, абсолютно не используя никаких, никаких научных методологий, делают очень серьезные выводы, в плане о том, что, например, Иван Грозный и э, Цезарь это один и тот же человек и жили они относительно недавно, а пирамиды вообще в девятом веке нашей эры построили. То есть э, почему? Потому что вот ему так показалось. То есть он об этом написал в интернете, он написал об этом множество книг, и эти книги люди читают э, и читают о том, как э, эти Египетские пирамиды сделаны из цемента, залиты цементом внутри, то есть, что не соответствует истине, потому что ну, есть гиптология, которая изучает пирамиды и отлично понимает, почему э, ну, известняк, он мягкий и поэтому э, со временем, под давлением э, он настолько плотно прижался друг к другу, что туда действительно не лезвие нельзя засунуть, ничего. То есть, мы, историки используют э, научный аппарат, они не используют какие-нибудь умозаключения. Да, нужно понимать, что э, э, так, ученые, которые, э, ученые, которые э, пытаются доказать какие-то теории, еще что-то, ну, выдвигают, выдвигают теории, да. теории, ищут доказательства, что э, они публикуются в научных журналах, да? если какой-то человек рецензированный, рецензированный в научных, да, научных да. журналах, если э, какой-то человек свою гипотезу, хочет что-то подтвердить, но если у него есть какие-то ошибки, его не пропускают в научный журнал, нужно понимать, что а, все, считаем, ты, ты, что, ты, ты, что теория ты, ты, ты, этого человека, она неверна. Человек может продолжать кому-то рассказывать, что он сделал все правильно, что его выводы самые, что не есть настоящие, но, к сожалению, это не так. Ну, да, это, да могу, могу сказать, что вот это... Давайте потянем. Evet. Вопрос. А можно быстренько Тогда Я yeah. uh, okay. uh -huh. слушал внимательно, 15 минут мне Алекса понравилось. Спасибо. Но я скептик, я хочу сказать, что для меня история ⁇ это не наука, для меня это дисциплина. И дисциплина плавающая. И у меня к вам вопрос еще раз. Почему это наука? Потому что, на мой взгляд, в истории очень много, если бы кобы», очень много каких-то плавающих фактов. Историки очень часто руководствуются такими словосочетаниями, такими фразами, мол, ну, возможно, ну, чисто гипотетически, ну, вот пирамиды, да, построили люди, точно не инопланетяне, потому что, ну, вот, ну, потому что построили люди. И очень много. Я могу очень много примеров привести во слово о Игоря. Не, мы не знаем, кто он написал, когда он написал, почему он написал. Но почему-то вот они относят к 1180 году, вот, вот историки так решили. Ну, так, вопрос. Э почему да. это наука, еще раз? Еще раз. Че э -э смотрите, давайте с самого начала э -э э -э вашего, То, что вы скептик очень хорошо, да, потому что историки тоже скептики, и они тоже э, не, не трактуют источник так, как он есть. То есть они не берут слово полку Игоре и говорят, «Ага, а, ну все понятно, все, положи. Нет, там, э, это не одну уже сотню лет изучения э, продвигается и есть научные работы, их можно починать. Я просто не совсем специалист вот именно в слово полку Игоре. Есть источниковеды, которые занимаются этим всю жизнь. То есть они не просто так возможно. Историки используют такие слова, как «возможно» в тех случаях, когда достаточно условные есть вещи. Нужно понимать, что это гуманитарная наука. Она изучает, ее нельзя проверить в пробирке. Но в то же время, считаете ли вы наукой космологию? Да. А хотя там тоже достаточно. Больше точных фактов. Нет, Нет, только свет. Ничего, то есть мы, мы не можем... Это меня уже физика. Физика это точная наука. Ну, ну на да. у нас артефакты есть. Да, а у нас есть артефакты. А у нас есть Не я вас очень И вы думаете, какой же это век? Какая же это Р? а возможно, это. Мы проводим радиоуглеродный анализ, который нам точно покажет возраст. Нет точных данных из-за этого, это не наука. Ну физика это точно наука. Да. Радиоуглеродный анализ – это физика. Мы точно знаем, можем установить точную датировку найденного черепка. То есть мы не, не делаем… Я, я, вот, я, наверное, может, и не очень хорошо подготовил, вот. но я все это время говорил о том, что историки не предполагают, историки изучают факты. Есть сравнительные анализы, есть математические анализы, есть тот же радиоуглеродный анализ. То есть Историки как раз занимаются тем, что, чем, чем не занимаются публицисты. Вот публицисты как раз делают вот так. Вот. Ну, возможно, это было так. Вот, вот тот же Задорнов, да, там, э, есть, например, корень Ра у него, да, то есть вот самый такой серьезный э, э, корень у него там Ра. То есть он так думает так, если, если я предполагаю, да, по моей теории, Русский язык самый древний, соответственно, он появился раньше китайского, значит, на китайский, то есть слово самурай, то есть самурай это кто? Это тот, кто спарывает себе брюхо, говорит Задон, да, и он сам идет в рай, а рай это свет и прочее, прочее, то есть э, вот это вот как раз не история, это то, о чем вы говорите. А историки занимаются, то есть они не делают таких выводов на основе ничего. Да, то есть это называется вот то, что уже говорил Олег, это называется эмпирическое обобщение. Когда у нас есть множество различных э, источников, и мы эти источники как-то складываем так, что приходим. Мы не, мы не обязательно точно, в точности э, воссоздадим э, какие-нибудь события или какие-нибудь э, датировку, но мы максимально близко к этому придем. И то, что там история дисциплина. Да, она дисциплина, и с точки зрения там дидактического, да, там, школьная дисциплина. Да, но с точки зрения того, как работают историки, э, это вполне себе наука. То, что то есть, как, как методология, это она использует э, научные подходы да, для да, своей методологии, но подходы. как продукт э, у истории, это чисто описательная вещь. Да, то нет. есть, э, какие теории, начнем с гипотезы, теории и законы, э, разрабатываются наукой? история например ну если возьмем в биологии, да, history, например, или биология, геология, эволюционизм, да, там выводятся законы, да, например, ну, закон. по которым по, по которым можно уже предполагать некоторые вещи строить новые, а здесь, здесь описание того, что было и точка. Она не точное описание, поэтому не заканчивается никогда. Нет, еще раз, я уже говорил о том, что история не занимается описанием событий в прошлом занимается изучением развития общества человеческого. Да. И вот теория. То есть, теория то есть выводит закон, выводит, законам, ответ, закономерности какие-то выводит, какие выводит все-таки, да? Естественно, конечно, конечно. Вот смотрите, например, теория вызова-ответа, и о чем нам говорит? Да? О том, что самые э, э, развитые цивилизации возникали в самых э, сложных условиях. Да? Почему? То есть это теория вызова и ответа. То есть, смотрите, Египет, да, засушливая зона, там одна река, Греция, гористая местность, там практически ничего не растет. Так вот, что нам показывает там, этнография история? Этнография показывает, что те места, там, экваториальная зона, где условия очень хорошие, там очень часто люди остались на том же уровне, первобытном, то есть там пигме, папуасы и прочее, прочее. Да? То есть, а там, где было сложно жить. Да, есть, есть... Ну, не не, не прям очень сильно сложно, как там на, на, на дальнем севере, Есть да? такая закономерность, но вспомним эскимосов, они также так остались, не, я, на... ну, как очень... Как я говорю, потому что когда речь идет об очень э, сложных условиях, там, там развиваться там, действительно, то есть, ну, такая да. ирригация. Вот если у э, египтянам удалось построить ирригационную систему, египтянам э, удалось как-то не знаю там заняться животноводством и прочее прочее потому что у них были эти условия то есть кимосов, к сожалению таких условий не было у них там снег медведи колени там ну и много еще там киты много чего всего такого то есть да они остались на достаточно низком уровне потому что это очень сложные были условия Вообще в общем история а, специфическая наука а, ну гуманитарная зоология отличается сильно она, ну, там, ну, да, я согласен, я согласен. Там, но... да, да, там очень, вот, это довольно точная наука, социология. Психология. Да? А, тоже не наука. Ну, как? А, психология тоже наука. Я, я на... не могу сказать, а, что, а, а а а что... социология <сослужие> прям точная <сослужие> наука, <сослужие> но, но, но точно точная. не естественная. Но никак естественная. еще не точнее, чем Шарные случай. Извините, можно я ставлю свои 5 копеек? Очень часто встречается, когда, например, говорят на мое мнение. Например, я очень часто встречаю, когда люди говорят, мое мнение ГМО вредное». И когда ему дают базу, научную базу, подтверждающую, что не вредно, он говорит, мое мнение все равно осталось. Это все равно что сказать, мое мнение. 2 умноженное на 2 равно 6. У нас есть какие-то точные данные, есть какие-то точные эксперименты, есть какие-то точные методологии. И к ним нельзя применить мое мнение. Наука этому заключается. Публицист может сказать, мое мнение такое, вот, заторно будет. мое мнение, что славяне самые древние, самый великий народ. Но научная база, доказательства это опровергает. То есть... Э, это э, разница между верой и знанием. Да, разница между верю и знанием, действительно. Просто к тому, кто, к чему можно применить какую-то точную методологию, какие-то точные э, способы, знать, э, это ошибка говорить мое мнение. Потому что мнение это что-то э, чисто субъективное, и оно не... Я поправлю, я поправлю немножко. Мнение в науке, в принципе, играет важную роль на самом деле. Да, то есть и и естественной науки, в любой гуманитарной, да, э -э можно, например, в той же там, биологии там, есть теория эволюции, и на происхождение неадбертальцев у разных ученых бывают там, разные мнения. То есть они, они руководствуются какими-то э -э специальными.. Там, Выплат, да, то есть это точно. биология. Да, то есть там нет точных данных по поводу происхождения человека, и вот они основываются на тех данных, которые у них есть. То же самое, например, вкладовая э физика. да, Тоже все достаточно условно. Очень условно, потому что ну, мы не можем наблюдать этих. И мы, э э ну, того, что происходит на квантовом уровне, мы не знаем. То есть, ну, но мы предполагаем, исходя из тех данных, которые у нас есть, это в принципе то же самое, что и в истории. То есть у нас, там у нас данные из, из прошлого, а тут у нас данные, э, которые мы фиксируем при помощи высокоточных каких-то структур. И мы предполагаем, что субат, субатомные частицы работают так, хотя мы даже не знаем, как на самом деле выглядит атом потому что мы его не можем увидеть. Это как гипотеза. Гипотеза и есть мнение. Да. Гипотеза да. и есть мнение. Вообще-то не подтверждено. Ну, да, еще. да, да. Я вот об этом да. и говорил. Да. Просто Алина говорила ну, немножко о другом. это как бы человек на настаивает на своем праве. Вот будет... ну, я бы назвал а бы это скорее учебный, точкой зрения. С моей точки зрения, например... Как я называть. называю? Господа, если есть еще какие-то вопросы по существу, давайте, у нас еще есть один такой вопрос. Да, пожалуйста. Да, и все было сказано, да я сделаю, могу сделать тот вывод, что, что лучше, улетать или чумать? Да, мы поняли вопрос. Что... Э, вы вы мое мнение хотите услышать? Да, не, не. Э, Ну, не знаю. В... Ну вот это сложный вопрос, потому что чтобы улететь хотя бы на, на Марс или на Луну, уже ну, да. не знаю, не знаю. очень, много, да, рисков, он, очень он, он, много рисков он, он, и, и физиологических. хватит, галактики. Идея. На самом деле, по поводу космических перелетов, это да, отдельная тема, я ее не хочу затрагивать, так как я не специалист, но я точно знаю, что помимо технических проблем существуют также физиологические риски и, пси и психиатрические. Нас, нас там никто не ждет, во-первых. Да, да, да. Поэтому... Это интересная тема для... Да, это интересная да. тема, да. Если у кого-нибудь есть идея... Господа, такая. если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, можете по существу, да. по пообщаться с лектором после мероприятия. У нас есть еще один доклад. Не будем задерживаться.